Всем привет! В эфире универ а в студии Лилия Талипова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Как университетская клиника лечит пациентов? Театр птиц в стенах КФУ. Какой будет погода в августе? Университетская клиника Казанского федерального университета имеет различные задачи, но главной, как и для любой больницы, является лечение пациентов. Об одном из таких случаев мы расскажем вам прямо сейчас. После проведения масштабных ремонтных работ в университетской клинике КФУ открылось обновленное отделение гинекологии. Помимо оказания всех видов хирургической помощи пациентам, отделение занимается лечением миомы матки с применением высокотехнологичной медицинской помощи. Дело в том, что одна из ключевых проблем современной гинекологии – доброкачественные опухоли женской половой сферы, и борьба с миомой матки является приоритетным направлением работы клиники. Так, например, несколько лет назад диагноз был поставлен Наталье Гордюшовой, который которой был предложен органосохраняющий метод операции. У данной пациентки была симптомная миома матки, которая вот вызывала у нее нарушение качества в жизни вследствие обильной кровопотери во время менструации, вследствие низкого гемоглобина, соответственно, связанных со всем всеми проблем слабости, потери трудоспособности. И, соответственно, мы ей предложили эмболизацию маточных артерий и провели этот метод лечения, то есть он был успешно проведен. Эмболизация маточных артерий – высокотехнологичный вид оперативного лечения, который позволяет без открытого хирургического вмешательства уменьшить доброкачественную опухоль. Мне был предложен такой вариант операции, как эмболизация маточных артерий. В весной прошлого года данная операция была проведена. При контрольном осмотре через почти 8 месяцев опухоль была... Почти в 4-5 раз меньше по сравнению с первоначальной, и уже появилась возможность ее удаления. То есть в настоящий момент меня практически полностью удалили, насколько это было возможно. Цикл восстановился, кровотечения нет, гемоглобин в норме, операция прошла успешной. Так в гинекологическом отделении университетской клиники КФУ созданы все условия, чтобы прикрепленному женскому населению оказывалось необходимое лечение. В учреждении работает женская консультация, гинекологическое отделение, а также родильный дом. Валерия Муратова, Виолетта Басова, Универньюз. С 26 по 28 июля в Казани состоялся международный форум «Гуманитарная безопасность в современном мире. Вызовы и практики сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России». Все подробности смотри далее. В Казани прошел международный форум, посвященный проблеме сохранения историко-культурного наследия Центральной Азии и России. В его ходе были обсуждены основные тенденции сохранения памятников истории и культуры Центральной Азии и Евразийского континента. Обустройство Востока – тема нашего сегодняшнего разговора. Как вот найти ключи? к тем сокрытым сокровищам речь идет об опыте, духовном опыте, как становились религии, как формировались очаги цивилизации на путях Великого Шелкова, который перетекал Великий Волжский путь. В рамках конференции прозвучали доклады, посвященные созданию региональной подгруппы начинающие профессионалы, объединяющие потенциал России и стран СНГ. Тот опыт Татарстана, который на сегодняшний день имеется, он как раз является свидетельствами тех контактов, которые показывают взаимодействие как в период древности, средневековья, так и на современном этапе. Тем более, что Казанский университет в XIX веке и в, 20, в начале 20 века являлся тем образовательным учреждением, который, по сути, работал на всю Восточную Россию и на Центральноазиатские Центрально нынешние республики. Валерия Муратова, Олег Апачаев, Универньюз. Впервые в стенах Казанского федерального университета выступил театр Птица. Более подробнее о мероприятии смотри в следующем сюжете. В музее истории Казанского университета впервые был показан спектакль Крысолов по байме Марины Цветаевой, где актерами стали детям. Коллектив проделал путь из Ижевска и показал свои умения аудитории. Зрители с интересом наблюдали за прекрасной игрой артистов с необычным гримом на лицах. Изначально поэма была подготовлена для экзамена по речи, однако так полюбилась и зрителям, и учащимся, что увидел в свет полноценный спектакль. Айгуль Вафин, Дельвайфен Влетьяров, Универньюз. Николай Лобачевский, выпускник и выдающийся ректор Казанского университета, память о котором увековечена во многих произведениях, живописи, графики и скульптуры. Но при жизненных изображениях Лобачевского сохранилось немного. Фотографию одного из портретов, утерянного ранее, удалось получить ведущему научному сотруднику КФУ. Все подробности смотри в нашем сюжете.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 И многие писатели были проникнуты идеями Лобачевского. История Лобачевского в литературном дискурсе, как и подробности о портрете, описаны в электронной книге Павла Георгиева. Также сейчас к изданию готовится и бумажный вариант книги. Валерия Муратова, Александр Юдин, Универ -Ньюс. Пик лета прошел, но настоящая летняя жара так и не пришла в Казань. Стоит ли ждать серьезного потепления в ближайшее время? Об этом нам рассказал профессор КФУ Юрий Переведенцев. Последние дни июля ознаменовались для казанцев резким изменением погоды. Дневная температура воздуха не превышала 16 градусов. Чтобы узнать причину столь низкой температуры, мы обратились к профессору КФУ Юрию Переведенцеву. Резко понизилась температура, достаточно, я имею в виду, относительно нормы. Сейчас норма должна быть 20-21 градус, среднесуточная температура. А у нас всего-то будет градусов, скажем, 12, то есть большая аномалия, большая аномалия, холодная аномалия. Почему так получилось? Вот в данный момент мы находимся в тыловой части вот этого циклона. И поэтому у нас неустойчивая такая погода. Бывает иногда порой ветра метров до 9 метров в секунду. И солнце появится, оно исчезнет за облаками кучевыми и так далее. Тепла не стоит ожидать и в первые дни августа. Возможно, что такая погода продержится весь месяц. Это обусловлено все тем, что мы находимся в вот такой большой ложбине, и к нам втягиваются все время новые и новые склоны. Запад очень горячий, Западная Европа, там рекорды устанавливаются, постоянной температуры за 40 градусов. Сибирь горит, там Красноярский край тоже жара. А у нас так и должно быть в атмосфере, когда там и на Западе, и на Востоке жарко, то у нас должно быть обязательно прохлада. Почему? Потому что у нас ложбина холода, и вот на этом стыке между жарой и Холодом возникают часто атмосферные вихрены, которые называются циклонами. Эти циклоны сюда втягиваются, и они нам приносят только прохладу, осадки, порывистый ветер, неустойчивую такую погоду. Мы находимся в циклоне, поэтому такая неустойчивая погода с резкими порывами ветра и переменной облачностью продержится в Казани еще какое-то время. Айгуль Гимадиева, Адель Вафин, Леонард Влетяров, Универньюз. На этом все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч!